Друзья, всем привет! Это новый выпуск на канале «Усадьба Шиндяевых». Оно немного нестандартное. Это новый экспериментальный формат, который я изредка хочу начать делать. Если вам вон зайдет, я думаю, я для вас буду стараться. Качество, сразу говорю, не очень, потому что я все снимал на свой телефон, а не на Ксюхин. Поэтому, ну уж извиняйте, когда-нибудь и у меня будет нормальный телефон. Вот. Короче, ролик экспериментальный. С и постараюсь очень сильно для вас. Запасайтесь чаем, печеньками и начинайте смотреть. Обязательно оставьте свой комментарий. Понравилось вам не понравилось. Если понравилось, ништяк. А если не понравилось, то что именно? Лайк, дизлайк, подписка, комментарий. Вы все сами знаете. Погнали смотреть. Так, друзья, всем привет. Мы сегодня с отцом. Вышли вдвоем на такой вот маленький. Объекты, короче, все, что сзади меня, все, что надо мной и все, что передо мной, нужно переутеплить. Делали ребята на скорую руку, как мы поняли, использовали не очень качественные материалы и не особо сильно старались. Наша задача все это вскрыть, добавить еще 5 сантиметров утеплителя, переутеплить то, что уже сделано нормально, то есть все дыры, сейчас вам поближе покажу, все это устранить. В общем, сделать максимально качественно, Насколько это возможно сделать снизу, если вдруг такое не сработает, об этом, естественно, заказчик предупредили заранее, то по-хорошему надо все это сверху вскрывать и заново переутеплять уже нормально. Менять гидроизоляционную пленку сверху и перетрясать сам утеплитель, чтобы не было дыр и пустот. Заказчик услышал, сказал, давайте начнем снизу. Если не сильно поможет, то будем уже вверх трогать. Потому что сейчас, если вскрывать вверх, то низ в любом случае переделывается, потому что эта пароизоляция никуда не годится. Давайте поближе посмотрим, что у нас тут вообще есть. -то. В общем, вот таким вот макаром сделано. Вот видите, чернота. Это вот все пустота. то видите, теплителя просто нет. Ну и так вот по всему вот этому вот узлу так сделано. Где-то вот напихали больше, где-то вот наоборот, не допихали. Видите, какие дырочки. В общем, мы сейчас снимаемся вот эти доски. По стропилам наращиваем брус 50-й. Вот мы уже его подняли сюда. Сейчас будем подметать, обрабатывать неамидом, чтобы ни жучки, ни паучки, ничего нам не было страшно. И потом промеж уже нарощенного бруса вот сюда вот по 5 сантиметров. Будем плотненько еще один слой утепления добавлять, потому что сейчас сделано 150 миллиметров, а в нашем регионе Нужно минимум делать 200 вот и пароизоляция, видите, то есть, ну это просто вот фигня какая-такая вот пленочка непонятно то ли мембрана, то ли не мембрана. И здесь вот, кое где где-то -где ходили, а, ну вот она вот вся драдная. Тут где-то ходили пальцем у нее чуть тыкнишь, она дерется, рвется. Тут вот тоже видите, как все сделано, не очень хорошо. В общем, сейчас будем стараться переделывать. Ну и мурлат, естественно, тоже будем утеплять, короб делать, потом в процессе уже покажем вам, что у нас получилось. От коры да? <смех> <Подкажи. смех> Эти яндовы тоже надо разбирать ну, И выпускать сюда брусок Я думаю, что нужно сюда брусок? Ну как же Утеплитель Свести между брусьев А, ну тут вот он огромный котелик Получается нарисовал во все стороны этажа бы не хватило давай покручивать Друзья, почему мы пошутили про то, что возможно пиковинка рухнет, потому что мы делаем несколько иначе. Чтобы такая конструкция была максимально жесткой, мы, когда строим крышу с нуля, делаем следующим образом. Мы находим две крайние стропилы по бокам от данной пиковины, которые стоят жестко на мурлате. Она, эта стропила, жестко стоящая на мурлате, вверху в коньке упирается в противоположную, и в данном случае затягивается потолочной затяжкой, то есть создается такой некий треугольник. Он гораздо жестче, чем э, короткие стропилы, которые упираются в саму яндову. Соответственно, мы слева и справа берем по жесткой стропиле, которые стоят на мурлате, и промеж них ставим горизонтальную, так сказать, опорную доску, в которую приводим вот такую пиковину. Потому что, видите, пиковина до середины ската, она у нас не до конька. Соответственно, ей вот в этой точке пересечения нужно задать максимальную жесткость. И в таком случае, как делаем мы, она у нас упирается в жесткую доску, сверху распирается стропилами, снизу, и уже стоит без какой-либо поддержки, без какой-либо помощи. В данном же случае строители решили сделать несколько иначе, и просто две яндовы друг в друга уперли, и за счет этого они у них держатся. То есть у них там нет никаких усилений, и вообще эта конструкция никак не усилена. Давай-давай-давай-давай. все, нашел. Ну, это одна вообще сверху. Как приведешь, чтоб тебе не Все, вышел. Так, господа эксперты, на чем держится эта пиковина? Во что просто она уже кореплена. нагрешел скорее всего. Нет, это ладно, это просто плоскость немножко не выйдем. Здесь надо был упор какой давать. Прямо штрапил основных хотел. Короче, на чем все держится, пока что непонятно. Пока загадка. Да. Как можно быстрее просто начинаем все это делать, чтобы оно дальше держалось. Начали мы уже заниматься деревом. Отец устанавливает дополнительный брус снизу по стропилам, наращивая 50 миллиметров. А я здесь вот уже начал пробовать наполнять все это утеплителем. И возле мурлата, смотрите, как мы сделали. Поставили стоячки такие, внизу дали упор в мурлат, ну, то есть жесткий, чтобы вот этот стоячок, вот он был, три штуки по стропилам. И потом с торца прикрутим доску, и там еще в 100 утеплили мурлат с этой стороны. Потому что за мурлатом утепления нет. И получается, под мурлатом улица, над мурлатом улица. Ну, хотя бы вот так сделали, что могли изнутри. Все, я отцу помогать. то у него рук не хватает. Держим. Держу, держу. 59 сантиметров для того чтобы наш степлитель в распор вставал и не вываливался оттуда так как стропила которые стоят не совсем 59 вот и мы чуть-чуть туда-сюда сейчас вот сюда вырежу угол дальше поставлю целый целый целый и снизу начнем затягивать пароизоляции пароизоляцию выбрали вот такую это изобокс от компании Технониколь. Наши ребята производят хорошая э, армированная пароизоляция. Будет первым эти слоем. И затем выше мы такой вот по желанию заказчика приобрели. Типа как пенофол он называется, наверное. Не знаю, 5-миллиметровая такая вот штука с фольгирующим отражающим слоем. И вот такой скотч, чтобы все это проклеивать. А пароизоляцию будем техно двухсторонним скотчем проклеивать. Естественно, маски используем. Я тоже в маске. Вот. Когда работаем с утеплением. Ну, короче, начинаем, продолжаем, все это делаем. Вчера вот занимались очисткой досок, которые отсюда сняли. Очисткой их от коры. И видите, в каком состоянии. То есть чернота небольшая появилась на доске. Сама доска целая, но немножко черноты появилась. Поэтому заказчика вместе решили, что обработаем еще разочек те доски. Они уже были обработаны огнебиозащитой, но так как они с пленкой соприкасались и была влажность высокая, то они почернели. Вот такой штука еще раз. Обработаем их. Это неомид. В лирошке продается. Достаточно хорошая штука. И вот такой розовый цвет дереву придает. Останавливает развитие всех этих грибков и прочей нечисти. В общем, брус уже обработан, и вот эти доски тоже будем обрабатывать, прежде чем смонтировать их обратно. Ну, естественно, от коры все зачищаем, насколько это можно. Продолжаем. Так, отец разбирает угол. Я там уже частично утеплился, под мурлатом запенил, так напихал, где рука залазила. И, короче, смотрите, что он там нашел. Кусочек льда. Просто лед уже образуется, хотя в доме батареи вот эти стоят на 30 градусов тепла. Всего лишь 30, а там дыра на улицу, да, потому что они на фронтон, фронтон это вот эта вот часть, косая из кирпича, из блока, они вот туда не положили утеплитель вообще, то есть, ну, по сути, вот стоит стропила крайняя, утепление идет здесь, а вот туда, на стену, утепления нет никакого. И вот в этом месте, получается, вот между стеной и стропилой, вообще отсутствует что-либо. Там, если заглянуть, можно улицу увидеть, хорошего мало, по-хорошему все это надо переделывать сверху. Что там? Лед полетел. Вот, вообще, все пусто просто. И выход на улицу, соответственно. Я не заснял. Он там вот, где у отца рука чуть ниже, там вообще прям улица подсветилась. Да, вот оно и чувствуется. Там тянет? Температура холоднее, чем на первом. Короче, хотя по идее тепло, наверное, должно было подниматься. А здесь холоднее, чем внизу. Вот. В общем, сейчас делаем то, что можем, но вероятнее всего придется заказчику еще и сверху все вскрывать и по-нормальному переутеплять вот на плоскость систем, заводить утеплитель, менять гидроизоляцию, а мембрану. Попробуй, не поможет, то тогда. Ну да, ну будем надеяться, что вот это вот поможет. Вот я вот там он напихивал, утеплитель сейчас сидел. Но зато не жестяк вентиляцию делать не надо. Да. <смех> да. Начали добавлять уже утеплитель. Здесь тоже, как вы видите, пленку поэтому и не довели до конца, потому что тут еще нужно Скажешь, следующий да, вести. Вот я сейчас подсказывает ту пленку мы вырезаем так что вы не думаете что мы поверх ее нет мы ее вырезаем вот видите ее здесь нет больше мы просто оставляем такие небольшие вот узкие полосочки для того чтобы утеплитель держался и все остальное мы все вырезаем вот подшиваем такой пары изоляции и стыки проклеиваем то есть он там чуть-чуть видно белого скотча короче но чуть-чуть видать нифига не клеивается что говоришь не под пленку, а по направлению потока подъема воздуха, то есть, как здесь было сделано, А, ты вот эти швы, да, имеешь да, да, в Да, да, да. Во-первых, то, что весь воздух, весь пар будет туда вот подниматься и не, по, не под пленку, а по стыку он раскальзывать будет. И маленькие капель конденсата даже если будут, они будут по верхней пленочке ниже стекать. Короче, все будет работать. И воздух будет нормально вверх подниматься. И маленькие капельки, если вдруг, не дай бог, образуются, тоже будут вниз стекать, а не вот сюда вытекать. В общем, как-то так вот делаем. А здесь наоборот, кстати, все было сделано предыдущими строителями. Но кто как умеет. И здесь вот тоже доводим. Сейчас сюда тоже брус сведем. Короче, опустим. Здесь пролет, смотрите, какой огромный сделали. Здесь нет ни стропилы, ничего. Хотя здесь, мы по, по идее, прям напрашивается еще одна маленькая стропилка. Но нет, у них раз, два и все. И здесь вот просто пустота. Ну, к сожалению, мы сейчас тоже разобрать все это, добавить, переделать не можем. Поэтому будем делать, исходя из того, что уже имеем. Ну, и сейчас после перекура. Перекур мы называем, отдых, 5 минут сидения в телефоне. Мы будем разбирать вот это вот, продолжать и досками также брусом зашивать. В общем, сейчас пока делаем то, до чего дотягиваемся с пола, а после обеда уже принесем с улицы козлики строительные и будем до верха делать. Вот если вот эту половину успеем сделать за сегодня, будет ништяк, но посмотрим. Загадывать пока ничего не будем. Если даже на уровень своего роста сделаем, и то не ништяк будет. Вот. И тут сейчас вот еще, смотрите, лестничный пролет, тоже придется чем-то закладывать. Пока что такой настил сделали, но это просто вот как ограничитель, чтобы там ходить, не дай бог, оступишься, чтобы ну было хоть что-то жесткое. А вообще нам здесь придется досками застилать, для чего? Для того, чтобы встать и вот этот участок тоже делать. Сейчас после обеда пойдем тут на... Соседние участке, да, <смех> нам разрешили взять доски, козлы строительные и, короче, в общем, воспользоваться материалом, который там есть. Вот, будем что-нибудь здесь строить, какие-то самопальные леса самодельные. Ну, все покажем после обеда. И лайфхак, кстати, друзья, берете пачку от утеплителя, в нее закидываете весь мусор, все обрезки, все пленки. Вот видите, внизу получается пачка, внутри весь мусор, всю кору я сгреб. Потом просто завязываем узлом и у нас получается бесплатный мешок для мусора вот и мусор весь ликвидируется и мешки покупать не придется пользуйтесь в общем такие вот пироги пока что Чуть-чуть мало. А вот из этого вырежем поднадобное. Тридцать два, да, тридцать. Здесь, как вы видите, мы добавили дополнительный брус, чтобы утеплитель более плотно лежал и не было большого пролета. тест-драйв новодельных лесов короче, сделали мы вот такие настилы чтобы встать на потолок который у нас прямой, потому что здесь вот шоссе, а потолок прямой он выше, и мы до него не дотягиваемся с пола, в общем сделали такие вот настилы, здесь вот так вот кинули 8 брусков, прикрутили все скрутили над пролетом лестничным здесь сделали тоже самодельного такого козла строительного и настил сделали также, конечно же, вот эту доску положили, прокрутили, чтобы давление равномерно на все бруски распределялось у нас. Сейчас начинаем разбирать и заново переутеплять. Вчера я вам вечером, наверное, не показал, что мы тут доделали. В общем, вот так теперь все это выглядит. Пароизоляцию всю мы проклеили, приклеили, чтобы ничего не топортилось, чтобы не было туда... Ну, вот там беленький скотч, видите? Чтобы туда ничего у нас не попадало, не задувало. Пиковинку вот эту вот мы... Блин, не видно ни черта. Переутеплили, уже пароизоляцию завели. Все, короче, выглядит теперь у нас вот таким образом. Ну и сейчас дальше погоним утепляться и до самого конца. Вот такие на сегодня у нас планы. Эти доски, наверное. Начать да. на торцах, на стыках. Револьты потом. Они же все разные. Ладно, да. разберемся. Доставочные они вот. А что они нам на них мы их перелезать будем вперёк? Да. Неправильно, немножко откручивать. Надо оттуда идти. Она в тамце на стене висела. я думаю все заметили насколько стало ярче и светлее у нас а все благодаря вот этой вот крохи и малютки короче вот такой вот маленький тут ну я думаю вы понимаете такой вот маленький прожектор вот меньше моей ладошки Стоило рублей 200 на озоне и освещает нам весь чердак. Короче, все, можем теперь работать чуть-чуть подольше, а то мы вчера его забыли дома и пришлось нам рано отсюда уезжать. Как видите, мы уже три бруса по потолку натянули. Первый поставили в стык между потолочными балками и стропилами, поэтому он не совсем ровно, но он подпирает там утеплитель, и так он, получается, формирует вот тот угол. А вот эти два бруса мы уже по нитке ровненько вытянули, все сделали красиво. В общем, сейчас мы начинаем вот эти два пролета утеплять. То есть сначала вырезаем старую пленку, вставляем новый утеплитель, продолжаем тянуть пароизоляцию. И у нас в целях, наверное, еще один пролет, да, мы потом будем делать, а потом в обратку. Или сейчас утеплим, а потом уже, наверное, пароизоляцию... Как раз сможем уже растянуть. У нас два пролета, метр двадцать. Вот. Сейчас, короче, утепляем эти два пролета. Пароизоляцию туда запускаем. Все это проклеиваем, склеиваем, у нас половина потолка готова. Таким образом, мы сможем вот эту конструкцию отсюда убрать и сместить ее обратно. У нас здесь уже будет подшитый потолок полностью, также вот под пароизоляцией. И мы освободим проход вот этот, чтобы сюда люди могли подниматься, потому что там ребята приехали, каменщики тоже будут там что-то ходить, рисовать, строить. Вот, и потом встанем на вторую половинку. Придется несколько раз, конечно, леса наши таскать туда-сюда, но что поделать. Леса я вам уже показывал сегодня в общем продолжаем а да кстати правильно говоришь утепление потолка решили сделать поперек то есть тут если мы по стропилам нашивали бруски и утеплялись, просто добавляли слой утепления, чтобы вот эти вот доски все не выкидывать и новые сюда не покупать. Здесь мы сделали поперек и из тех же досок, которые здесь были, просто их, ну, вот эти доски развернем и поперек нашим. Таким образом, мы в самом э, уязвимом, в самом холодном месте, потому что весь теплый воздух, он будет по скатам подниматься и вот сюда уходить. Мы здесь делаем максимально... Хорошо, перекроем все потолочные балки, все вот эти вот дыры, все вот это уйдет, и у нас будет здесь перекрестное утепление. Верни его вот, вот туда. Так что, да? поражаются всякие умники, которые пишут, вот раньше без паленок, там тут дым-сю дым. Так и а раньше утепление в потолок, никаких мансардов ни не, мансарды был. не было. И, вторых, не было, ни вторых этажей, ничего не было. Человек полки полметра насыпь, <свят> керамзиса полметра насыпят и все. Или земли, не и. Не вот. с дровами. Они а электричеством и не газом. Итак, время полчетвертого у нас уже два пролета утеплено. затянуто парой изоляцией. Там низ мы вот этой фольгированной 5-миллиметровой вспененной пленкой уже затянули вдоль стен. Пока что просто подрезаем. И все уже подравнивать аккуратненько после того, как доски прикрепим. Швы проклеиваем тоже таким блестящим скотчем. И, в общем, вот так вот вся эта картина у нас выглядит. Здесь, где внутренний угол, то есть яндовый, мы делаем нахлесты. Туда-сюда, короче, везде здесь минимум 10-15 нахлёст. Ну, здесь чуть побольше у нас получилось. Вот, чтобы уж не подрезать, мы его тоже проклеили. Хуже от этого явно не будет. И здесь тоже верхний раскат чуть шире. Нижний мы уже поменьше нахлёст делали. И мурлат мы вот сюда будем в горизонт вставить доску. Короче, пока что как так все у нас движется. Особо интересного пока что ничего не происходит. Все, продолжаем в том же духе. Затянули пароизоляции весь потолок. Здесь мы ее, вот этот участок, он не утепленный, мы просто ее завернули, чтобы она нам сейчас не мешалась. И по низу, там, где будет демпферная лента, прибили скобами, чтобы потом, когда оторвем, дырочки скотчем заклеить. Вот. А сам потолок вот эту плоскость мы уже утеплили, как вы видите, затянули пароизоляцией. Идем постепенно затягиваем фольгированным с пленкой вот этой пенофол, по-моему, что ли, блин, не помню на этикетке как написано, как она называется вот, и сразу же зашиваем досками, здесь немножко два разных пролета получилось и из-за того, что и пленка завернулась, и досок впритык у нас здесь немножко разогнали, а дальше уже идем одинаковые пролеты делать и сейчас так вот до самого конца леса у нас одни вот мы на улице взяли, сделали щит из брусков и козлик такого сколотили, это из досок, которые мы вон там, вон, видите, не хватает. И вот тут вот сняли несколько досок и сделали из него такого строительного козлика. Положили бруски с небольшими просветами и вот так вот двумя досками скрутили, чтобы они как единая конструкция работали и нагрузка равномерно распределялась на них. Ну а так я пока вот занимаюсь обработкой древесины. Под низ пленочку постелили, чтобы... Огнебиозащита, которая мимо, вот видите, полосочки такие, летит. Она, чтобы в нижние слои древесины впитывалась, а не просто тупо в бетон уходила. Отец тем временем он вот, тянет фольгу, раскат натягивает. Я иду ему помогаю доски вешать. Потом я опять ухожу доски обрабатывать. он следующий раскат идет вешать. Короче, доски почти все обработаны, и вот там чуть-чуть осталось. Сейчас вот эти доски обрабатываю, и вот эту половину будем в порядок приводить. А то у нас там вон уже горы мусора, надо все это компактно складывать. И останется нам только один вот этот скат. Сейчас, как, ну, Вера, закончим, вот это все будем перекладывать на левую сторону. Поэтому там, собственно, порядок нам и необходимо навести. Ну, и досками тоже зашить, я имею в виду, как доски зашьем. Будем уже порядок наводить. И будем только вот этот скат уже один в самом конце делать. Вроде пока все идет по плану, если что-то поменяется, включимся. Ну, а так, ничего интересного. Суем утеплитель, тянем пленку, тянем вторую пленку, пришиваем бруски. Параллельно еще все это проклеиваем скотчем обязательно каждый стык. И у нас вот под этой доской тоже находится стык. Мы прижимаем дополнительно еще доской стык, для того, чтобы у нас пленка лучше держалась. Все-таки, ну, скотч хоть мы и клеим, мало ли, отклеится потом или еще что-нибудь может произойти мы еще доской для надежности его прижимаем ну и тут будем стараться делать соответственно так что эти горизонтальные швы тоже хоть и проклеили но будем стараться доской их прожать поджать вернее чтобы все уже было надежно. Вот хотим вам сказать, уже в том углу сегодня приехали ни и не ни налета, ни капели, ни росы, вообще ничего нет. Потому что мы а, еще пару дней назад, когда приезжали, и не было а, фольги вот этой вот, пленки фольгированной и пароизоляции. Там в углу были вот такие вот разводы на самой стене, на белой. И еще дополнительно там кусочки льда под старой пленкой, которая была от застройщика, находились. Вот, мы сейчас все переделали, и мурлаты нормально переутеплили, и пароизоляцию правильно смонтировали, еще и фольгированную вот эту вспененную штуку туда прибили, и там теперь вообще ничего не образуется. Это очень-очень-очень хорошо, значит, уже эффект есть, эффект наблюдается. Нас это, естественно, радует. Продолжаем. Друзья, а себя я пока что не снимаю, потому что телефон у меня рабочий, вот этот вот iPhone 7 так себе качество на фронтальную качество, на фронтальную камеру имеет. Ну и звук, звук прерывистого, вот так вот, то вверх, то вниз скачет. Я не знаю в чем неисправность и почему так происходит. Поэтому снимаю только на основную камеру. Уж извиняйте, в дальнейших роликах начнем еще и себя красиво снимать, но чуть-чуть попозже как обновим телефон. Пока что вот то, что имеем. Итак, навели порядок и снова на мусорили короче все как всегда только прибрали все убрали все сложили брус сложили отдельно утеплитель здесь все тоже утеплитель леса разобрали мусор по пакетам сложили уже часть спустили это для следующего похода вниз здесь я сейчас обрабатываю доски уже часть обработал, сейчас вторую часть буду обрабатывать и вот останется чуть-чуть маленьких еще досок эти от коры почищены, только брызнуть осталось эти от коры почистить и брызнуть здесь, как вы можете заметить, скат, плоскость уже одна готова вторая тоже готова все прошили досками, пленку везде аккуратно подрезали по всему периметру Сюда добавыши у нас уже есть Мы их только еще не прикрутили Потому что надо обработать Там вот немножко досок стоит Сюда вот, ну везде, короче, где не достает У нас все это есть Осталось только обрызгать Сейчас вот буду этим, собственно, заниматься Потом докрутим Ну и осталось совсем чуть-чуть Вот уже этот скатер разобрали Отец внизу стоячки делает Для того, чтобы горизонтальную доску туда крутить И сейчас контр-брус Ну, то есть дополнительно 50 мм брус вниз будем нашивать И, наверное, на сегодня все, да? Ну посмотрим, по желанию, по настроению. Сегодня у нас уже пятница, начали мы в понедельник. В понедельник у нас был первый день закупочной, ездили по компаниям разным, там в Техниколь, на рынок, на строительную базу, короче, везде все затаривались. Считаю, со вторника начали работать. И вот сегодня уже пятница, После обеденное время, потому что мы покушали уже. Завтра, я думаю, мы утеплим и пароизоляции затянем. Как раз посмотрим, чего нам не хватает, чтобы в воскресенье все докупить. И в понедельник будем заканчивать, я так полагаю. Ну, короче, неделя на вот эти вот 80 квадратов утепления с переломами, с яндовыми и со всем прочим остальным. После зимы, конечно, тяжко, поэтому так медленно. <с. <с.> вот. Продолжаем. Продолжаем. Уже начали делать следующую сторону, вдоль бруска по краю все у нас пропенено, где были большие дыры, набили минваты и потом сверху еще пены прошлись. Здесь также мурлат отсекли, в 100 мм его утеплили с этой стороны, конечно по правильному нужно утеплять за мурлатом, но мы работаем изнутри и можем сделать только так. А, сейчас отец срезает пленку старую и оставляет такие вот полосы для того, чтобы, видите, вот на стыке утеплителя он оставил такую полоску где-то 10 сантиметров, чтобы он у нас просто не вывалился. И так по всей крыше Вот вырезает. У нас колый утеплитель, который не вываливается нам на голову. И сейчас мы будем сюда вставлять уже новые листы. Вот. Уже почти весь кат бати пробежал. Там тоже брус. Подоткнули и запенили. Вот видите, пена немного торчит сейчас. Будем все срезать, где есть отверстие, еще раз допенивать, чтобы у нас все плотненько и аккуратненько получилось. Пока что выглядит так не очень аккуратно, потому что щель была большая. Пены пришлось много налить. Но когда срежем, все будет выглядеть более эстетично. Была заказчица, вроде ей все нравится. Сегодня постараемся закончить, потому что делов тут осталось совсем немного. Добавить туда хвостики. Куски небольшие. Ну и здесь утеплиться, затянуться двумя пленками. закрутить <смех> все вот эти доски на место, навести порядок, все аккуратно сложить, собрать инструмент. Я думаю, мы управимся. <смех> пока <нас не> <смех> да. Давайте, <смех> говорит, и свалить отсюда, пока нас не поймали. Так, все, приступаем. Погнали, сейчас вот это делать, утеплять и пленки тянуть. Уже готовый результат, наверное, вам покажем. А может еще и в промежутке включимся. Так, друзья, смотрите, маленькая хитрость, короче, отец уже заканчивает там прибивать скобы, затянули пароизоляции, естественно, все утеплили, и видите, у нас чуть-чуть совсем внизу осталось. Чтобы нам сейчас не резать 7,5 метровый кусок от целого рулана и не выкидывать целую половину от него, а для того, чтобы нам его сэкономить, мы что делаем? Мы берем, пополам разбиваем и смотрим, где у нас есть стропила. У нас 7,20, соответственно, 3,60 минимум, это будет середина От 3,60 в большую сторону ищем стропилу, она у нас попадает на 4 метра Соответственно, режем кусок пленки 4 метра, складываем его пополам в длину и распускаем пополам У нас получится одна половинка 4-метровая сюда и одна половинка 4-метровая сюда И в итоге мы вместо 7,20 от рулона отрежем всего 4 метра И сэкономим 3,5 метра пленки, закрыв все вот это вот дело, да? Наверное. Я да, не швеянин. Не экономист. Короче, проклеиваем все вот это вот дело скотчем. Видите, все уже схватилось. Сейчас будем дальше тянуть изол. Его также проклеиваем. Здесь мы спустили, а по скату будем тянуть горизонтально. Соответственно, все это перекроется, проклеится сверху скотчем. И также все к низу придет аккуратненько. Короче, продолжаем. Время, еще даже обеда нет, мы уже все утеплили и пароизоляции затянули. Ну вот и все, друзья, закончили мы объект, начали мы... В субботу встретились с заказчиком, пообщались, все замерили, в понедельник поехали за материалом, как я уже говорил ранее, и в субботу уже закончили. Короче, от встречи с заказчиком до завершения объекта, до сдачи, ровно 7 дней у нас все это заняло, один выходной в воскресенье у нас был. Короче, вот такие вот дела, надеюсь, вам все понравилось, если не понравилось, пишите конструктивную критику в комментариях, выслушаем, будем меняться и исправляться, лишь бы вам все это нравилось. Нам потому что тоже самим интересно, прикольно все это снимать и монтировать. А пока вы ждете новый сезон, пересматривайте наши ранние выпуски сдачи. У нас уже два сезона, 51 выпуск. Я уверен, вам что-нибудь, да, понравится. Все, на этом сегодня все, друзья. Всем спасибо за просмотр, за большие пальцы вверх, за большие пальцы вниз, за комментарии. Брат, был с вами встречаться, встретимся уже весной на отдаче. Пока-пока.